Математики, исследовавшие картины Ван Гога, пришли к выводу, что завихрение на некоторых его полотнах довольно точно описывают невидимые для глаза турбулентные потоки воздуха. Это выражается в том, что большая или меньшая яркость точек на картинах пропорциональна скоростям точек потоков соответствующих координат при математическом моделировании турбулентности. Ученые также отмечают что подобные картины, в том числе и знаменитая «Звездная ночь», писались Ван Гоган в периоды психической нестабильности. В начале 80-х годов сеть ресторанов быстрого питания АНВ запустила масштабную рекламную кампанию своего гамбургера. В отличие от похожего сэндвича в четвертую фунта из Макдональдс, гамбургер АНВ весил третью фунта и стоил чуть дешевле а покупатели говорили, что он вкуснее. Несмотря на все это, компания провалилась. Позже АНВ провела исследование и выявила причину. Многие клиенты не понимали истинного значения дробных чисел. Предложение казалось им невыгодным, так как три меньше 4. Знаменитый датский физик Нильс Бор увлекался футболом и был вратарем клуба Академисов. Его брат Харальд тоже был доктором наук, он специализировался в математике и выступал в том же клубе. Он привлекался еще и в сборную Дании. Харальд Борг был настолько популярен у публики, что на защите его диссертации присутствовало больше футбольных болельщиков, чем математиков. Во многих источниках, зачастую с целью ободрения плохо успевающих учеников, встречается утверждение, что Эйнштейн завалил в школе математику. Или более того, вообще учился из рук вон плохо по всем предметам. На самом деле все обстояло не так. Альберт еще в раннем возрасте начал проявлять талант в математике и знал ее далеко за пределами школьной программы. Позднее Эйнштейн не смог поступить в швейцарскую высшую политехническую школу Цюриха, показав высшие результаты по физике и математике, но не добрав нужное количество баллов других дисциплин. Подтянув эти предметы, он через год в возрасте 17 лет стал студентом данного заведения. Каждый раз, когда вы перемешиваете колоду, вы создаете последовательность карт, которая с очень высокой степенью вероятности никогда не существовала во Вселенной. Количество комбинаций в стандартной игральной колоде равно 8 на 10 в 67 степени. Чтобы достичь хотя бы 50% вероятности получить комбинацию второй раз, нужно сделать 9 на 10 в 33 степени перемешивания. А если гипотетически заставить все население планеты за последние 500 лет непрерывно мешать карты и каждую секунду получать новую колоду, в итоге получится не более 10 в 20 степени разных последовательностей. Используемая нами десятичная система отчисления возникла по причине того, что у человека на руках 10 пальцев. Способность к абстрактному счету появилась у людей не сразу, а использовать для счета именно пальцы оказалось удобнее всего. Цивилизация майя, и независимо от них Чукчи, исторически использовали двадцатичную систему счисления, применяя пальцы не только рук, но и ног. В основе распространенной в древней Шумере и Вавилоне двенадцатиричной и шестидесятиричной систем тоже было использование рук. Большим пальцем отсчитывались фаланги других пальцев ладони, число которых равно 12. Леонардо да Винчи вывел правило, согласно которому квадрат диаметра ствола равен сумме квадратов диаметров ветвей, взятых на общей фиксированной высоте. Более поздние исследования подтвердили его с одним лишь отличием. Степень в формуле не обязательно равняется двум, а лежит в пределах 1,8 до 2,3. Традиционно считалось, что эта закономерность объясняется тем, что у дерева с такой структурой оптимальный механизм снабжения веток питательными веществами. Однако в 2010 году американский физик Кристоф Элой нашел более простое механическое объяснение феномена. Если рассматривать дерево как фрактал, то закон Леонардо минимизирует вероятность слома веток под воздействием ветра. Листья на ветке растения всегда располагаются в строгом порядке, отстоят друг от друга на определенный угол по или против часовой стрелки. Величина угла у различных растений разная, но ее всегда можно описать дробью, в числителе и знаменатели которой числа из рядов Фибоначчи. Например, у бука этот угол равен 1 трети, или 120 градусов. У дуба и абрикоса 2 пятых, у груши и тополя 3 восьмых, у ивы и миндаля 5 тринадцатых и так далее. Такое расположение позволяет листьям наиболее эффективно получать влагу и солнечный свет. Муравьи способны объяснять друг другу путь к пище, умеют считать и выполнять простейшие арифметические действия, Например, когда муравей-разведчик находит еду в специально сконструированном лабиринте, он возвращается и объясняет, как пройти к ней другим муравьям. Если в это время заменить лабиринт на аналогичный, то есть убрать феромоновый след, сородичи разведчика все равно найдут пищу. В другом эксперименте разведчик ищет в лабиринте из многих одинаковых ответвлений, и после его объяснений другие насекомые сразу берут, бегут к обозначенному ответвлению. А если сначала приучить разведчика к тому, что пища с большей вероятностью будет находиться в 10 20 и так далее ответвлениях, муравьи принимают их за базовые и начинают ориентироваться, прибавляя или отнимая от них нужное число, то есть используя систему, аналогичную римским цифрам. В конце 1930-х годов Александр Волков, который по образованию был математиком и преподавал эту науку в одном из московских институтов, стал изучать английский язык. И для практики решил перевести сказку «Мудрец из страны Оз» американского писателя Фрэнка Баума, чтобы пересказать ее своим детям. Им очень понравилось, и они стали требовать продолжения. И Волков, помимо перевода, начал придумывать что-то от себя. Так было положено начало его литературному пути результатом которого стал волшебник изумрудного города и много других сказок о волшебной стране а мудрец из страны Ос в простом переводе на русский не издавался до 1991 года существует математический закон Бенфорда который гласит что распределение первых цифр в числах каких-либо наборов данных из реального мира неравномерно цифры от одного до четырех в таких наборах, а именно статистика рождаемости, смертности, номера домов и тому подобное на первой позиции встречается гораздо чаще, чем цифры от 5 до 9. Практическое применение этого закона заключается в том, что по нему можно проверять на достоверность бухгалтерские и финансовые данные, результаты выборов и многое другое. В некоторых штатах США несоответствие данных закону Бенфорда даже является формальной уликой в суде. Одно из самых лаконичных, рекомендательных писем из университета получил математик Джон Нэш, прототип героя фильма «Игры разума». Помимо шаблонных фраз, там содержалось только одно утверждение. Он – гений математики.